Я закончила вязание джемпера Чайка Весь процесс создания вы можете посмотреть по ссылке под этим видео И помните, в одном из последних видео я сказала, что что-то мне в этом джемпере не нравится, хочу переделать Расскажу что Так вот, рассказываю что Мне не понравилась резинка, которая идет по самому низу Вот посмотрите, что было до переделки Резинка достаточно свободная и узкая И за счет этого джемпер выглядит как туник, он прямой он как бы не спадает сверху и, ну, действительно, туника и туника не понравилось. Мне хочется, чтобы он более плотно сидел по телу, поэтому переделали резинку и получили немножко другой вариант. То же самое, да, вот с небольшими изменениями. Резинка более плотная, более такая короткая и широкая. И получается, что джемпер можно носить с напуском. Можно немножко перетянуть резинку И получается такой джемпер с уголком Очень актуальным сейчас Мне вот этот вариант нравится гораздо больше Он дает больше свободы и больше вариантов ношения Как я меняла? Очень просто Поскольку джемпер вязали не от резинки Резинка пришивная Пришивная двойной косичкой Очень просто Тянем за веревочку И эта двойная косичка распускается Резинка отсоединяется от основного полотна Вяжем новую резинку, ту, которую мы хотим, более короткую и широкую, и присоединяем изделие, как было. Закрываем тоже же самой двойной косичкой. Вообще, как будто бы даже, даже не прикасались, никакого не видно никакого вмешательства, как будто бы так и было. Новая резинка, старая резинка. Мне этот вариант нравится больше. Вывод. Не бойтесь переделывать. Не бойтесь смотреть на это изделие критично. То есть, если вам что-то не нравится, переделывайте сразу. Не откладывайте в мешки ожидания. Как правило, из мешков наши вещи не выходят. Они там остаются годами. Поэтому, не нравится что-то, поменяйте. И получайте удовольствие и от проектирования, и от создания, и от результата. И не забудьте подписаться на наш канал, потому что у меня проект закончен. И я буквально сегодня же приступаю к новому проекту. Какому? Что это будет за изделие? Расскажу в ближайших видео.